Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я и канал Rap and All. Подписываемся Ставим пальцы вверх В сегодняшнем видео я хочу вам рассказать о пилетах из угольной крошки с чем их едят и что это такое Так, ну в принципе так, вот пилеты из угольной крошки мы их видим, вот они при нас прессуют под давлением Зачем они нужны, и смысл вообще этих билетов. Вот, упаковывают их прямо на заводе, вот, получается, 9-18 штук. Вот, 1-2-3, Так, ну, выглядит вот распакованная пачка. Вот. Так, вот этой вот разрухи можно не бояться. Это просто несли когда-то, короче, выпал из рук, и вот, Передний ряд разбомбило. он, ну, в принципе, да, тут ничего страшного. Вот эти все куски и крошки, они тоже горят. Но смысл, да, вот в целиковости они должны быть по сути целые. И высохшие тоже. Они имеют смысл. Сухие намного лучше горят. Так, ну. Это было краткое содержание. Пилеты из угольной крошки. Что они значат и для чего они нужны. Дальше я покажу вам. Как растопляли печь, сколько они горят, насколько их хватает по времени и какова у них теплоотдача. Всем добра и дальше мы приступаем к вам с вами к загрузке данных пилетов. Будем смотреть на результат их горения и сколько они держат тепло по времени и вообще насколько они полезны и лучше угля. Как-то вот так. Загрузить надо до полной, чтобы эффект был теплоотдачи и долго держалась температура. если ставить по одному-два, то никакого как бы ни тепла, ни эффекта не будет. Так, так как они просто будут стоять, распространять свое тепло только на печь, а за ее границу уже не будет выходить. Так, вот мы загрузили семь штук по-моему туда. И посмотрим, насколько это эффективно и лучше угля если лучше угля так, тут прошло примерно уже минут 30-40 вот у нас в каком состоянии вся наша загрузка уже схватилась огнем ну крайние еще лежат, целые вон вот средний хорошо взялся он дальний горит это вот спустя полчаса. Посмотрим, что будет дальше. Спустя еще минут 30-40. Так, вот, дорогие друзья, прошло еще 40 минут. Видим вот такую ситуацию. Уже все окей. Все горит. Там был сбоку, который боком лежал. Он был поправлен, просто это не снято. Вы можете снято, но обрезано. Вот уже итог через 4 часа. Остались одни угли и производим загрузку еще одну. Она будет на ночь, чтобы Посмотреть, как вообще за ночь, насколько выдержит, и будет ли утром горячая печь, или хотя бы плиты печные. Тоже вот доталово загрузить, чтобы не оставалось свободного места прям, насколько это возможно. И ждать эффекта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Вот, как-то так. И посмотрим, что у нас из этого выйдет. Для разгорания маленько приоткроем поддувало. Стороны. Это мы смотрим сюда уже спустя полчаса. Да, полчаса прошло. И вот такой результат. И сами по себе, когда они прогорают, они еще долго могут стоять, долгое время. И держат температуру, и рук вот невозможно их близко поднести. потому что горячо. Вот они прогорели, тоже уже спустя 4 часа, 4 или 5 часов, где-то так. И вот они красные, прям реально, вот нормально тушат еще. Если открыть поддувал, это будет пыхтеть. Вот такие развалинки тоже у нас, уже прям совсем прогорели, но еще красные, все равно есть эффект. пирамидка хиопса и вот уже итог по сгоранию всего вот, что мы загружали зольность невысокая вот кучка все рассыпается пум пум бьем он толкаем чик где-то на мелкие где-то он кусочки цельные видно Вон какой хороший уголек. Туда если этих брикетиков положить, то снова разгорится по-любому.